Доброе утро снова. И, как всегда, в это время по субботам. Программа Майкла Мелехова. Обо всем необыкновенном, что нас окружает, и особенно цифры. Можно уже начинать, да? Здравствуйте. Ну... Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем нашу программу, субботнюю программу. 1 часов утра в городе Чикаго. И всех приветствую. Как сказала Узабискара, я хочу присоединиться к ее поздравлениям. Завтра на нас Mother's Day. Всем мамам, всем будущим мамам желаем, желаем всех всех благ, ну и хорошего общения с вашими детьми. Ну, а наша программа уже в эфире. И телефон нашего эфира это 8474983367. Смс можно посылать по телефону 847-59504. Сегодня, в общем-то, должно быть много чего интересного. Ну, те, кто будет звонить, вы можете назвать свое имя и дату рождения. Ну, а я могу рассказать по дате вашего рождения о том, кто вы что вы. В основном это. Ваше предназначение, причем предназначение имеется в виду, что это информация, которую можно использовать И возраст здесь не помеха, и прошлые, скажем, какие-то наработки здесь тоже не помеха Ну а начнем мы с того, что сегодня день нам готовят именинники Именинники, которые родились 13 мая ну, в начале 13 мая, а потом дата сегодняшнего дня, 13 мая 2017 года Ну, очень, опять же, разноречивые какие-то события в вашей жизни, дорогие именинники, 13 мая, которые родились Они связаны с цифрой 4, об этом мы уже говорили 1 плюс 3 равняется 4, и это по ведической астронумерологии планета, которая не имеет массы а именно ее величает планета Раху. Она мистическая планета, она демоническая, многие называют планета. И люди, которые находятся, вот, которые родились 4, 13, 22 и 31 числа, собственно говоря, любого месяца, правда, специфика этого месяца все-таки оказывает влияние, но тем не менее, в основном, вот качества такие, что-то все непредсказуемое в их жизни. То есть финансы непредсказуемые, здоровье непредсказуемое, какие-то совершенно необычные болезни могут быть, отношения с людьми непредсказуемые. Почему? Потому что четверка, ну скажем, по китайской системе, это не такое хорошее, скажем так, число. Почему? Ну вот не любят китайцев. А если говорить о тринадцатом числе, то мы в прошлой передаче как раз-таки говорили, очень много было связано не, не, нечто мистического с этим числом. А, и э, на самом деле э, в этом что-то что такое есть, опять же, все вот это связано с планетой Раф. Но если конкретно говорить о людях, которые родились... Э, э, ну вот 13, да, конкретно 13 мая, то а, счастливчиками в общепринятом смысле их э, назвать э, трудно, поскольку очень переменчивая, еще раз как я уже сказал, жизнь, то есть э, нелегко сходится во мнения с окружающим э, их контингентом, людьми, то бишь, э, и э, какие-то препятствия, но э, у них есть такое качество, они очень быстро ориентируются в обстоятельствах. И эти обстоятельства, они решают в, вот, в, задачу, которая возникает перед ними, довольно быстро. И довольно, скажем, нетрадиционно. Э, ну... Э, это все зависит, опять же, от их оригинального мышления, то есть, вот, скажем, в отношении с противоположным полом тоже какая-то такая неординарность, стремление к экспериментам. Вы знаете, вот Миронов говорил, когда вы спрашивали, как вы относитесь к женщинам, он говорит, ну, как-то стараюсь в этом вопросе быть шире. Вот. А вот такие люди, они пытаются тоже быть шире и какие-то вот эксперименты ставить, короче говоря, об отношениях. Финансовое положение, еще раз, необычно, то есть не рутинно. Какие-то оригинальные идеи, какие-то необычные способы изобретательства, неформальные, каким-то, может быть, писательство. Вот. Но если говорить о художественном вкусе, есть, безусловно, и чувствуется в их жизни вот такое стремление как-то оригинальных идей. Дальше. Здоровье. Ну, внезапные заболевания, опять же, могут присутствовать в их жизни. То есть, трудно будет диагностировать. Но вот, допустим, вдруг ни с того ни с сего возникла какая-то болезнь, ну и врачи не могут определить в чем ее э, происхождение Почему она возникла, какие традиционные способы обнаружения болезни ничего не показывают э, Никакие ни рентгены, ни мораль, ни кецкены тоже ничего не показывают Но человек чувствует очень серьезный дискомфорт ну, а это связано опять же с тем что очень серьезные энергии, энергии дорогие друзья мы должны понимать о том что физическое здоровье это физическое здоровье но мы состоим не из одного физического тела об этом я уже много раз говорил и в этих передачах и на моем радио sun gates радио ну и если мы об этом не знаем то это наше так сказать упущение потому что беседая, допустим с очень серьезными людьми которые называются парапсихологи и там ясновидящие но ну, вот они видят вот эти тела собственно говоря их довольно легко и вам увидеть то есть для этого надо просто взять сделать диагностику которая называется аура допустим диагностика это вот именно аура, которая окружает любого человека просто обычным взглядом она не видна, но ученые уже доказали, что без сомнения это все существует и эм, так как ведет себя, то будем говорить аура, это будет говорить о том, что эм, у нас есть какие-то проблемы по здоровью, к примеру, которые зародились в, в, те, в энергетических телах, потом перешли на физическое тело. Но об этом мы поговорим чуть позже. У нас есть звонок, да, Аркадий? Да, здравствуйте, давайте примем звонок. Алло. Добрый день, моя дата рождения 11 сентября. 11 сентября, какой год? Алло. Какой год? 56. Какой? Я положил наушники. Аркадий, какой год? 56. 56. 56-й. А, простите, а, а какой, в общем-то, у вас есть вопрос? Или у вас его нету? Вопрос по здоровью. Вопрос по здоровью. Так. 11, 11 сентября, да, 56-го года. Ну, смотрите, так, нас будут слушать по радио. Ну, не знаю, это вы или это вы о ком то другом говорите Вопрос по здоровью без сомнений есть, поскольку от природы его нету. Есть такое понятие, за него как раз отвечает та самая четверка цифра вот. Есть две цифры, которые оказывают влияние ну, в астронумерологической матрице Это исходя из любой, в общем-то, нумерологии ну, в данном случае речь идет о халдейской, скажем так, нумерологии. Вот. Но две цифры, которые отвечают за здоровье, это само физическое здоровье физического тела. Ну и еще раз это энергетические тела, то есть биоэнергия, не моторная, не вот эта кинетическая, скажем так, как мы это изучали, которая там измеряется в джоулях. Я как-то приходил к нам в центр один человек. И мы начали говорить про энергию Он говорит, какая энергия? Говорит, которая, я знаю только энергию, как физик Вот она измеряется в человеке А то, что половина мира знает энергию Которая совсем по-другому измеряется В других единицах И которая называется шакти Это жизненная энергия Об этом западный мир почему-то не хочет знать Так вот В данном случае Физического здоровья, к сожалению, от природы нету, Но и биоэнергии тоже она есть, но она очень слабенькая. То есть, о чем идет речь? Есть возможность набора. То есть, чтобы я порекомендовал, не могу сказать, могу предположить только, о чем идет речь. Но в этом возрасте надо уже не бегать и не прыгать. Понятно, да? Но больше ходить по воздуху, ну, плавание в любом возрасте показано. Я бы рекомендовал энергетические какие-то виды гимнастики. Ну, о чем идет речь? Это йога в первую очередь. Йога простая, не эти не сгибания, не разгибания, скажем там кундалини йога, вот, к примеру, есть энергетический йога, соединение по позвоночному столбу, вот, соединение от снизу, от пяток, скажем, до последней чакры. Вот это микрокосм, то что называется. Ну, а потом уже вторая стадия соединения землей и с космосом. А, то есть ходить желательно а, по, ну, по травке, если есть такая возможность, или по Земле, но не по асфальту, вот. а, чтобы такую связь себе наработать. А, ну, с чем это может быть связано? Во-первых, с авторитарностью, потому что прекрасная коммуникабельность у данной женщины, да, с женщины, великолепная коммуникабельность но вот э, стремление доказать о том, что вот я права э, и других вариантов нету никаких, вот это может мешать то есть э, о чем идет речь в первую очередь это отражаться будет на щитовидной железе эмоции э, э, э, вот. а во вторую очередь это сердечные какие-то могут быть заболевания, потому что блокировка энергии и сердечная чакра, анахата, она, возможно, не будет функционировать. Если говорить о том, что сама нумерологическая матрица достаточно интересна, поскольку 11 числа человек родился, а это уже само по себе говорит о том, что человек необычный. То есть это способность к вещам снам, это способность видеть какие-то ситуации совершенно по-другому. И это какое-то то, что такое неординарное мышление. Мы говорили, есть мастер число. Ну, там много нюансов, поэтому в передаче невозможно об этом рассказать все. Но э тем не менее, такие, такая возможность. Э ну, если у кого-то будет такое желание, телефон восемь четыре, семь, пять, шесть это мой телефон после эфира, только после эфира, у нас эфир заканчивается в 12 часов хорошо, я продолжу, я продолжу рассказ о этих людях, которые, ну, собственно говоря, там не так много осталось уже те, которые родились 13, да, 13 мая тут понимаете, еще какой есть нюанс вот сейчас я закончу, я перейду к этому дню, конкретному дню, 13 мая 2017 года. Да? Ну, еще раз, финансовая ситуация такова, что где-то уже более-менее за среднего возраста вот, начинает человек успокаиваться, утихомериваться и создавать какой-то задел, ну, будем называть это пенсионным фондом иначе может все растратить из-за своей экстравагантности ну числа когда надо было бы скажем или такие важные даты а это связанные с датой значит во первых 1.4 один это у нас понедельник да? а четверка это ну, возможно даже и воскресенье вот воскресенье понедельник это дни, и, в которые попадают на числа 4, на числа 6 и 8. В первую очередь 4, значит, 4, 13, повторю, 22 и 31 числа. Ну, второстепенные, те, которые в сумме дают цифру 6, ну, лучше, если это будет 8. А в одежде, одежде какие надо носить. Ну, во-первых, это Солнце и Уран, надо сказать о том, что, возможно, еще и Венера тут участвует, это планеты и, соответственно, надо носить желательно вот те оттенки этих планет, то есть Солнце, ну, золотистый, там может быть оранжевый, желтый, вот такой. А Венера все оттенки так светло-голубого, возможно, синего. Красиво. Уран это серый цвет, цвет электрика. Ну что еще? Камни: топаз, янтарь, бриллиант, сапфиры. Это вот ваши камни счастливые, но ну, если есть какие-то проблемы именно с конкретного человека, то тогда, ну, тогда надо делать какие-то другие еще процедуры, типа устранять вот эти вот препятствия. И речь идет не физического физическом, повторяю, тела, ну, это в медицину, пожалуйста, ради бога. У каждого есть такой выбор с медициной И надо обращаться к врачам Но в то же время надо иметь в виду другое О том, что врачи, к сожалению, не работают с энергетическими целами А только с физическими целами да? а, Хорошо а, Дальше а, Сегодня день добавляется сюда Если мы сложим все цифры То есть получается 13 плюс э, 5 да, 4 плюс 5, это уже 9 И 2017 год это получается цифра единица, да, единица. Значит, получается солнце. Вот нюанс какой вот здесь конкретно, которые родились в этот день и этого конкретного дня. Это хорошая составляющая, потому что солнце, оно греет, солнце, оно светит, солнце, оно, скажем, та планета, которая без нее бы, конечно, все живое на Земле погибло бы. Дорогие друзья, у нас в принципе есть. Я договорился с руководством э, станции о том, что я могу пригласить в эфир парапсихолога, экстрасенса, очень известного российского э, ясновидящая, она, эта женщина, ее зовут Елена Порецкая. Ну, в отличие, скажем, от меня, э, она не анализирует дату рождения, про нумерологию она, может быть, и знает, но она больше по энергии, по энергии. То есть, если человек позвонит и э, назовет себя, назовет свой вопрос, ну, дату рождения тоже надо будет назвать, то она может энергетически связаться с этим человеком, послушав его голос, и э, в этом случае дать какие-то рекомендации, дать какие-то советы. Могу вам сказать, что я лично пользуюсь э, рекомендациями э, этой дамы, и не только я, на самом деле ну вот если будет у вас такое желание то повторю номер телефона восемь47 четыре девять восемь три три шесть семь можно посылать по телефону восемь семь пять девять то есть так код страны если кто-то будет из-за границы посылать единица эм, поехали дальше я хотел сегодня рассказать Для этого мне, кстати, надо вызвать ее по скайпу Она у нас пока еще не присутствует Но если будут такие звонки, мы попробуем вызвать ее Чтобы она не сидела в эфире У нас звонков, у нас звонков нету, да, пока? Хорошо, тогда давайте мы поговорим вот о чем У меня есть очень интересная тема и э, очень известный человек, который присутствует, э, скажем, проходит э, э, в этой теме э, этого человека, зовут э, Наполеон Бонапарт. Э, очень э, связано много всяких слухов и легенд э, с именем Наполеона. Э, мы знаем, что в некоторых заведениях есть Наполеонов очень много. Они себя, э, чем то наполеонов, да, вот почему-то я все время думал, почему столько наполеонов, и так мало у нас Ленинов, допустим, Сталинов, а вот наполеонов много, вот интересно, да, а, и вот я начал ду думать, думать, и решил э, вот об этом немного рассказать. Э, ну, во-первых, э, документированный факт, э, который, э, значит, э, можно сказать, связаны с, с психиатрией, возможно, опять же. То есть некий человек, сейчас не будем говорить конкретно кто, это не имеет значения, в принципе, оставил копию такую, копию документа, в котором попалась на глаза императору Наполеону и он, когда ознакомился с копией вот этого документа, после того, как он стал уже коронованным, когда он стал уже императором, он пришел к своей женушке Жозефине и начал читать вслух вот этот средневековый документ. И вот в этом документе было сказано следующее. «Сверхъестественное существо будет произведено на свет от Франции и Италии. Этот молодой человек придет со стороны моря и он будет еще, даже когда он будет молодым, с помощью своих воинов станет потом он генералисисимусом, которым так и не стал Брежнев. Он говорит, а пока вот я, если бы я мог выговорить это слово, я бы уже давно был генералисисимусом, по да, аркаде, А пока я всего лишь маршал. А, вот, а, а вот э, Наполеон, он стал этим самым генералисисимусом э, ну и вот э, воюя, причем он на всех сторонах света, на четырех сторонах светов он будет командовать вот этой войной э, с большой славой, огромной доблестью ему удастся заново э, возродить, в то время это была Романская империя мир э, и э, немцам германцам точнее вот законы ну и короче говоря он будет э, великим э, императором и весь народ его будет приветствовать и вот э, после этого дойдя до этого места наполеон дал своей жене э, дочитать э, вот этот документ вслух и э, дальше было написано следующее что в течение последующих десяти лет он э, выгонит всех королей, принцев и герцогов, а потом назначит новых герцогов-принцев, создаст войско численностью более 20 тысяч человек, помноженное на 49. Вот почему-то цифра такая была. Ну, если вы прибавите, кстати, 4 плюс 9, вы получите цифру 13. Вот, сегодняшнему дату 13. То есть это число очень такое серьезная и мистическая кстати а, ну и в его войске будет какие-то такие вот машины там же он создал там очень серьезное как бы оружие а, и э, ну и так далее и так далее и так далее а, и вот у него будут две значит э, жены ну она когда дочитала до этого она решила уже дальше и не читать но ну, э, Потом, когда уже все это, значит, э, э, наступит момент, когда в течение каких-то определенных, э, вот, скажем, там было 55 месяцев, он будет воевать в стране, ну, и после этого э, все на этом закончится. Короче говоря, и э, он пойдет опять же на войну, и вот в этой войне будет э, очень плохо его воинам, там не будет э, пищи, там не будет воды, э, там будет страшно холодно, ну, в общем, короче говоря, описывается средневековый документ еще раз, описывается полностью, описывается то, что в действительности э, произошло уже после того, а ведь он только начал читать этот документ только тогда, когда он стал э, императором, вот только вот только только его короновали, и вот э, э, вот этот документ был не, еще не последним в череде вот этих каких-то мистических каких-то вещей, которые связаны с его именем. Когда-то жила такая дама, ее звали Мари Ленорман. Мари Ленорман. Она очень известная предсказательница была. Она была очень известным карт-ридером то есть она до сих пор существует методика методики гадания на картах которые так и называются карты ленорман вот наша пока еще не вызванная гостья которая может нам что-то рассказать об этом она как раз таки и занимается среди всех ее практик достоинств и атрибутиков которым она помогает людям и Карта Ленорман в том числе то есть вот что предсказала эта Мария Ленорман ну вот с чего все началось, короче говоря тогда еще не был Наполеон Бонапарт, он тогда еще был офицером Бонапарт а его будущая жена Жозефина Багране, она была еще в девицах Ходила, и вот она э, пришла, вначале она пришла э, к этой Марии Ленорман, Жозефина пришла, чтобы та ей погадала э, э, вот что будет дальше. И, короче говоря, к тому времени, кстати, она уже была там вдова с двумя детьми, и она ей нагадала скорое замужество и о том, что судьба Франции, судьба Франции будет полностью в ее руках. То есть это вообще категорически что-то было странное, непонятное. То есть Ленорман сказала будущей императрице о том, что совсем скоро ты выйдешь замуж за человека, которого полюбишь очень сильно. И вот этот человек сделает себя императрицей Франции, а потом предаст. Ну, еще раз, что, прежде чем предасть, надо вначале выйти замуж, короче говоря, но это было самое главное, что, в общем-то, хотела услышать любая женщина, которая одинока, о том, когда ей уже вот выпадет такое счастье выйти замуж. Так говорить, да? И дальше, после этого, Следующий был сеанс, и после этого сеанса туда вошел молодой офицер, которого звали, он еще тогда не был Наполеоном, но его звали Бонапарт. Короче говоря, туда зашел Бонапарт, который хотел тоже, естественно, узнать, поскольку Мария Ленорман тому времени была очень знаменита, то хотел он узнать и о себе. И вот, что она ему сказала, то есть вы будете на шести высоких постах, потом будет ваша коронация, а до 40 лет у вас будет слава и будете жить в роскоши. Но э, после 40 лет э, вы оставите ту, которая вам послет провидение и тогда начнется ваш конец. Короче говоря, э, видите, о чем идет речь? Человек, который предал, он э, рано или поздно наступит конец. Этому человеку, то ли это наступит конец физически, то ли в чем-то в его э, работе, планах, бизнесе и так далее. Эм, ну, что она еще сказала, вас отправят э, туда, в общем-то, вопреки вашему желанию, все ваши близкие, ну, мы знаем, да, о том, что его сослали на остров Эльба, э, вот, э, и ваши близкие от вас отрекутся. И придет э, вам смерть тогда, когда вы будете совсем один Ну, на самом деле, в общем-то, это так оно и произошло Ну, тогда не поверили, естественно Мы такие люди, все человеки э, Которые не верят до того момента, пока э, в одно место нас не клюнет кто-то вот. э, э, Ну, такое вот у нас качество если вернуться в прошлые доисторические времена до мамонтов, то тогда люди верили, ну, такие были люди они как-то верили а, вообще хочу вам сказать, дорогие друзья верить это, да, позитивно а не верить это, нет, негативно поэтому каждое есть справа на то, что слева на то, что справа, да, но тем не менее это надо иметь в виду ну несмотря на то, что они не поверили, но они это не забыли. И вот спустя 10 лет, который уже э, Наполеон, который уже стал, э, Бонапарт стал, который Наполеоном, занял на, на трон, он вспомнил, ну точнее он не и он подарил э, мадам Лена Руман 1 миллион франков. И также сделал ее своей личной пророчицей точнее не своей а пророчества императрицы и Ленорман она еще раз повторила после этого свое предсказание свое пророчество Жозефине о разводе с императором и его поражении в России